Обуховый 25, 25 мая, дом, окна зарешечены и выходит полисадник год. Вот. Обуховый 25. Все спрашивают, стояночка машина, стояночка машин вот у дома. Вот эти стоят. Вот в таких розах, смотрите, какие красивые. Вот такой вид с беседки. Вот такие розы метра ну, два, два с половиной наверное высота роз пахнут просто вон видите высота рос какая огромным кустом вот такой двор круглый год розы цветут практически Нету только, наверное, в январе и феврале. Вот такой домик однокомнатный. Вот домик у нас. Здесь у вас несладничек. много цветов заходим в кухне стиральная машина на окна жалюзи душ туалет душевая туалет работает вытяжка Холодильничек, шкафчик, кружечки, посуды, сковородки, кастрюльки. Целый набор посуды. Зал. Окна выходят.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 Есть дополнительно одеялки, постельное белье, полотенчики. Все, что надо. Так, вот смотрим. Идем с обуховой в реальном времени к морю. Обухово. Вот Казанский собор через дворы. И вот в конце забора будет море. Вот мы в реальном времени идем к морю. Пошли к морю. Пропустили людей, чтобы не мешали. Так. Вот улица Симашка. Симашка улица пойдем к море. Впереди видите море, район этот называется у нас Бульварная горка. Из-за чего? А вот сейчас мы подойдем и увидите, вот здесь идешь по прямой, а вот отсюда начинается спуск к морю. Вот такой вот спуск, чтобы вы посмотрели, будет ли вам комфортно ходить. И спускаться Вот Сейчас Видите какой пологий он, спуск идет Все. Все. Вот видите Набережная И море